Бонжур, лизами, Здравствуйте, друзья! Кто из нас не любит медовик? Таких, наверное, немного. Но многие не любят возиться с тестом и коржами, которые нужно раскатывать, выравнивать и так далее и тому подобное. Вот этот медовик не требует больших усилий и траты времени. Готовится он на порядок быстрее, чем все классические медовики. По вкусу ничем не уступает. Итак, тесто. В кастрюлю с толстым дном поместить сливочное масло, сахар и мед. Чем лучше и качественнее мед, тем вкуснее коржи. Поставить кастрюлю на огонь, растопить содержимое на среднем огне. Как только вся масса станет жидкой, всыпаем соду и интенсивно мешаем смесь. Она сразу побелеет и начнет пениться. Достаточно прогреть ее пару минут и слить в глубокую емкость для остывания. Как только основа для теста немного остынет, можно вводить яйца. Вводим все яйца по одному, тщательно вмешивая каждое в медово-сливочную массу. Тесто приобретает красивый медовый цвет. Добавить в него немного соли и можно просеивать муку. Делать это нужно также в несколько приемов. Тесто легко берет муку, получается легким и однородным, похожим на жидкую карамель. Из этого количества продуктов я заполняю три противня размером 34 на 42 сантиметра. Тесто хорошо тянется. Может показаться, что слой слишком тонкий, но коржи получаются приличной толщины, так как тесто хорошо поднимается. Пекутся коржи очень быстро. Моему было достаточно 5 минут при температуре 180 градусов. Сразу подравниваю края и режу коржи пополам. Они отлично отстают от бумаги, получаются очень мягкими, гибкими и пушистыми. Пусть остывают. А мы займемся кремом. Самый легкий и, на мой взгляд, самый вкусный – это крем на основе сметаны. Итак, сметана плюс сахарная пудра плюс сгущенное молоко. Сгущенка здесь не обязательно, но она придает особый вкус сметанному крему. Если у вас не очень жирная сметана, лучше всего ее отвесить. В крайнем случае добавить загуститель. Собираю торт. Остывшие коржи смазываю толстым слоем крема. Торт у меня получился шестиэтажный. Посередине я присыпаю слой измельченных грецких орехов. Обрезки коржей измельчаю в крошку, туда же добавляю немного орехов и присыпаю бока и поверхность торта. Пропитывается он очень быстро, за счет того, что коржи получаются воздушные и пористые. Такой торт у меня вытянул более чем на 3 кг. Накормить им можно целую компанию, очень нежный очень вкусный и очень медовый торт. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянтол.